Сегодня я хотела бы рассказать о женщине, которая предопределила мой карьерный путь. Эту женщину зовут Наталья. Совершенно не публичная личность в современном понятии этого слова. Очень яркая, харизматичная, интересная личность. Мы встретились с ней в далеком 2004 году, когда я только начала свою карьеру в Билайне и устроилась работать в колл-центр. Наталья в это время приехала в нашу компанию развивать эти направления Когда-то она меня позвала и направила в это направление. Она на протяжении многих лет была для меня настоящим куратором, наставником не только ее профессиональной деятельности, но и в жизни, с профессиональной точки зрения, я пронесла через все эти 15 лет ее советы, которые касались того, что необходимо вкладываться в первую очередь в людей в команду, что это основной инструмент, который помогает достигать сверхамбициозных целей, если ты вкладываешься в людей, они могут достигнуть сверхрезультатов. Ценю в ней ее гармоничность, несмотря на то, что она вот такой вот крутой профессионал, она… Настоящая женщина, она мама, она жена. Для женщины очень важно быть гармоничной, полной, ну как бы в полном смысле этого слова, быть именно женщиной во всех ее проявлениях. Женщинам достаточно непросто быть успешной во всех этих сферах, но те женщины, которые могут достичь этого баланса, они потрясающие.